Всем привет, меня зовут Диана, и у меня с подросткового возраста очень плохое зрение. Сначала я носила очки, потом контактные линзы, но они не очень помогали улучшить зрение. В общем, я была в отчаянии. Окулист в поликлинике ничего толком не говорил. И вот год назад я обратилась в глазную клинику к доктору Татьяне Шиловой, и мне поставили диагноз кератоконус, и приняли за лечение. Сначала мне сделали процедуру кросслинкинга, зрение перестало падать, стало стабильным, стабильно плохим. И вот через год я поставила патичные линзы. Мы рассматривали с врачом установку родовичных сегментов, но остановились на имплантируемых линзах, хоть они и дороже. Месяц назад мне поставили линзы осел. В оба глаза после этого зрение значительно и моментально улучшилось. Я даже машину вожу без очков. Спасибо Татьяне Юрьевне и другому персоналу клиники, кто принимал участие. От себя могу добавить, что кератоконус это не приговор. и Если обратиться вовремя к специалисту, то можно не только сохранить, но и значительно улучшить зрение.